Подпишись на канал и лайк поставь тоже до да. приятного просмотра. Спасибо, Миша, за машину. Теперь у меня бизнес есть. Ебать ты, только представь. Рад за тебя. Слушай, я видел, где ты живешь. Можешь жить в том доме. А если бизнес продвинешь, можешь и купить этот домик. Блять, ты серьезно? Ну, Михалыч, сказать спасибо мало будет. Ладно, я, наверное, пойду посмотрю домик. Еще раз спасибо, Михалыч. Ладно, нечего жопу просиживать, съезжу пока что в магазин. Денег сейчас завались. Только вот на каком транспорте сегодня поехать. Поеду на САЦУМЕ. Хотя, поеду на фургоне. Ну здравствуй, Тейма, как дела? Толик, на какой помойке такой пиджак нашел? Да ты охуел, я уже не бомж. Свой бизнес есть и деньги. Вообще, это не важно. Я хочу много еды взять. Это можно сделать? Да конечно, бери сколько влезет. Теперь можно и домой ехать. Да блять, кто там ломится. Ух ты блять, менты, что им надо. Здравствуй, ты Толик Иванович? Ну да. На ютубе раньше снимали. Если да, то скажите ваш псевдоним. Ромарайт. Ну что ж Ромарайт, пришел твой конец. На пожизненное едешь. Стоп, это еще почему? Ну не я же человека с пистолета убил. одевает руханы и поехали а вздумаешь сбежать как один человечек, то ногу отстрелю. Твою мать, вот и все, приехали. Вот так и закончилась моя история. Сейчас уже сижу в тюрьме и пишу письмо тебе, Михалыч, очень плохой конец. Ты даже не представляешь. Вот он как говорится, билет в один конец